Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале. В этом видео я покажу вам один из вариантов использования водородного газогенератора s 400 Ювелир в качестве паяльной станции. Сегодня мы будем паять медные фитинги оловянным припоем pos 40 Перед началом процесса э, спаивания этих деталей нам необходимо их подготовить. Для начала нам нужно вынуть резиновое уплотнительное кольцо из фитинга. Сделать это можно, используя плоскую отверточку. Кольцо убираем, а фитинг зажимаем, фиксируем в тисочках. В качестве источника горючего газа для процесса пайки я буду использовать газогенератор S 400 ювелир, а процесс пайки буду проводить вот этой горелочкой с подачей газа через единый рукав. Итак, приступим. Ну вот, процесс пайки завершен. Сейчас э, детали остынут и я покажу вам результат. Итак, вот что у нас получилось. Две детали были успешно спаяны между собой.